Со славом, со славом, наверное, буду. Ну, буду стараться покороче. Короче, рассказывай. Но сейчас, Короче. Задача, сейчас, сейчас задача другая. Сейчас не короткий рассказ, не уложиться. Сейчас делать рассказ, на базе которого остальные делают маркеры. Чтобы натренировать этот эту мышцу маркерную. Ага. Это было в 1989 году. Мой самый первый приезд в Петербург. Тогда еще Ленинград. Потрясающие магазины, потрясающий город, ну, надо было наоборот, конечно, но не важно. Вот. И мы однажды с подружкой пошли в большой универсам, универмаг. Ну В общем, я не знаю, как это в Питере тогда называлось, но огромный магазин, красивущий, витрины. А приехали из маленького шахтерского городка, когда, где ничего не было, кроме какого-то там задрыпанного сельпо. Все помнят, как это было. Вот. Приезжаем, идем по залу. По-торговому. Стоит в центре зала группа манекенов. Красивые, нарядные, все одеты. И среди этих манекенов стоит один черный манекен. Я такая иду, подхожу ближе, думаю, блин, ну какой красивый манекен. Во-первых, сразу зрение при... на него выделило, его внимание выделилось, потому что он черный манекен, девушкам вот, А во-вторых, думаю, ну, надо же, какие тонкие черты лица, как это все красиво смотрится, как это здорово. И в этой группке он стоит. Подхожу ближе, и вдруг эта девушка, черный манекен, зашевелилась и куда-то улыбнувшись отошла. У меня был такой столбняк. Я даже... Я столбенела, я смотрела во все глаза. Я смотрела... Ну, тут, короче... Как это, я не знаю даже, с чем это сравнить, но это был шок для меня. Думаю, как, и пошел? Но она-то ушла, а я подруге потом, слушай, ты представляешь, да как такое может быть? Да разве? Я думала, она манекен, ну какая красивая. А у меня почему-то в голове всегда мысли были, что негры-то все страшные. Девочки, простите <laughs> за российское выражение. А она такая красивая. Да так не бывает, да такого быть не может. Я с тех пор запомнила вот этот манекен на всю жизнь. Ну, теперь я уже, конечно, более аккуратно и более внимательно смотрю на, на все окружающее. Вот отлично, и все. Отлично, отлично. Здорово, отличный рассказ. Ага. Желтый, какие маркеры? Мы вот так вот, опа, ну, вот, вот так вот, о, всю Максану. Вот, и... вот, вот тут фишка в том, что когда мы сами рассказываем, мы тоже вот такие же тоже в оба уха. А вот чтобы часть мозга выделить на операционную вот эту работу, это вот офигенски важно. Я вам более того скажу, что я вспомнил три свои ситуации про манекенов. К сожалению, успел только два, два маркера себе кинуть. А третий вот сейчас сижу, туплю и понимаю, что я третью историю потерял. Ну вот у меня раз, два, три, четыре, пять маркеров по Оксаниному рассказу. Хотя мне тоже было очень интересно. У кого какие маркеры есть, ребят? Кто сделал? Ничего не успел. Я сделал. Ты у у нужен... меня вопрос просто есть. А, давай. А сколько маркеров на одноминутную историю должно быть? Нисколько. Слово «должен» убираем. Имеется в виду так, чтобы историю не перенасытить? Э -э Маркер – это некая ключевая точка, опорная точка. А сколько их? Это может быть одна, может быть две, может быть пять. Тихо его знать. Ну, я, ну, по ощущениям, по ощущениям. Ну, вот на, на минутник, ну, не знаю, наверное, тут 5-7-5, наверное, наверное, да. Ну, примерно, да. Но тут, тут, тут отсутствует такое вот жесткое должно быть. Ну, mm -hmm. это вот больше такое... Как я, имею, я имею в виду так, должно быть, чтобы история не стала э, очень длинной. Ах, Никитушка, не могу ответить, честно. И не придирайся, это к моим словам должно. Я люблю их говорить, они классные. Ну, а я понимаю, но я почему говорю, что я не могу с точки зрения... Спасибо, я понял твой ответ. Не буду долго мучить. Не, нормально, да. Кто-то маркеры успел кинуть? Ну, я кинул, но они не факт, что как бы это манипуляторы. каждый кидает свои маркеры, давай. 89-й год... Питер, манекены, черная девушка, ступор. Ну, отлично, отлично. Сейчас, мы, мы сейчас не рассматриваем хороший, плохой маркер, соответствует, не соответствует, понятен, непонятен. Сейчас вот, знаете, называется процесс, алгоритм. Вообще научиться включать их. Как алгоритм. Еще у кого-то маркеры есть? Никита, да. Так, поездка. Черное пальто. Заговорила. Оторопение. Очень красивое. Вот тоже хорошо, да? Еще у кого-то есть? Нету, да? Ну, мои. 89 Питер. Это один маркер. А, втор... а, Оксанчик, а ты попробуй себе, насколько тебе близко? Вот то, что вот мы говорим, кстати. А, сельпо витрины. Ну да. Ключевая да. мысль была. Разница между Контраст. магазинами. Понимаете, да. почему я именно этот брал? 89 Питер – это вход. А, а сельпо, витрины, а, помните, трамплин. Ну да. Угу. Контраст. Контраст. Давай. Черный манекен. Вопрос. Обчасти. Угу. А жил? Вопрос. Тридцать процентов. Ну да. Явление шок. Шок это по нашему. Тридцать процентов тебе не верит. Ну нам Услышали, да, мысль? Это у Оксанчика там Ты сын параллельно. Он за, за кадром. Вот ничего нормально. Вот, а, смотрите, мысль еще раз. Ну, вот. Я, что, что мы с вами сейчас пытались сделать? Мы пытались выделить в рассказе Оксаны ключевые моменты, опорные. Я их еще любил называть в свое время гвозди. Знаете, когда в стенку вбиваешь гвозди, на которые можно что-то повесить, как вешалка. Бывает такое, что гвоздик или вешалка висит, а на ней ничего Ну Значит, это не маркер. Понимаете, да? Ну да, и каждый с, при этом слове, при этом маркере начинает вспоминать что-то свое. И и можно нет. развить историю из этого, то есть повесить на этот гвоздь какую-то информацию. Ну это, смотрите, это маркер может быть на целую историю, да, на целую историю, а может быть угу. маркер в истории. И сколько? Да, да, да, да. да, да, да. Каждый... -то раскрывается. Угу. То есть ничего, не, ничего не раскрывается, ничего не повесишь. Ну, значит, не маркер. Вот. Ну и желательно, чтобы это были ключевые такие важные моменты, которые вот важно затронуть, потому что у Окса очень важно рассказать, что это Питер, что это витрины, что она приехала из городка, в котором это вообще, у нее вообще в принципе шок был, потому что сейчас для нас это привычно, и чтобы мы погрузились в эту атмосферу, что тогда, во-первых, вообще витрины, а тут еще черные манекены, это сейчас черные манекены как бы, а мы погружаемся в то время, в то пространство, ну вот. А дальше черный манекен да, стильно черный манекен бац, вот тут завязка смена происходит ожил, или ожил, ожил зашевелился там красивый, некрасивый это уже как бы вторично, то что он зашевелился и отсюда идет дальше процесс что, и мысли, ой, он ожил а я не ожидал ну удивление, шок блин вот. ну можно было что-то еще, ну ладно отлично супер отлично супер еще варианты ногам кто хочет рассказ а мы по нему маркеры потренируемся бросать любой рассказ абсолютно Никаким. Это мы догоняем наши задолженности и сегодняшняя это отчет это я вам намекаю про ясно говори можно можно вот так сказать, я хочу сказать, а можно сказать вот так? Ну, давай я расскажу историю. Давай я. Значит, не помню точно, в каких там годах, но все равно это были советские времена. Значит, Я поехала в Москву, в метро захожу, и народу много стоит ждет, когда подойдет. Да? Подходит, и там буквально, знаете, эта история всего происходила несколько секунд. Вот. Подъезжает, и там человек вот так вот, ну, чтобы взяться, да, представляете, некоторые маленького роста тянут специально, чтобы взять за этот порчень наверху, да. А тут подъезжает вагон, и мужик вот так. И у меня такая мысль, думаю, нифига себе, встал на сиденье, что ли, стоит вообще, ну, совсем, из ряда вон выходящий. Можно сказать, рядом стоящая толпа, да, они буквально читают мои мысли, и вслух несколько человек начинают говорить. С ума сошел, встал на сиденье. И когда, значит, мы все заходим в этот вагон, это просто очень высокий мужчина, у него этот потолок прям, он вот так вот еще голову пригнул, представляете? И взял вот на него, и все такие хор. Богу, все хорошо. Не на сиденье. Вот так. Ага, отлично. У кого удалось маркеры набросать? Ну, Яноч, ну, Большой высокий, ага. поручень, метро. Ага, ага, хорошо. Еще маркеры. Такая общая мысль, одна на всех. Ну, да, да, да. Ребят, сейчас что делаем? Сейчас, вот смотрите, один рассказывает, остальные делают маркеры по рассказу. Общие мысль, это когда вагон подъехал, все подумали одинаково, представляете? А, а говорить, ну, да, да, да, да, да. Чтобы куча народа, и сразу одна мысль на всех. С ума сошел, стол на сиденье. Хорошо, я свои скажу. 80-е метро. Ну, примерно, да. Не принципиально. 80-е да, метро. Да, да. Поручни. Очень важный момент в предрассказе, что а, обычно вот вот, а то еще и вот. Да, да, тут, да. А тут вот. Поручник. Ну, а, да. Дальше. Голова, потолок. Все ах. Точь. Сиденье. А, нет, ну, тут я перепутал. Вот. Сиденье, все ах, вау. Высокий. А, давай, конечно. Москва, метро. О, выдох. Москва. Угу. Москва, метро. Выдох не стоит на сиденье. <связь> да. <связь> О, да, да, тоже <связь> кратко. Да, да. Отлично. Еще у кого-то есть маркеры? Есть, но у меня смешной. Да какая разница? Давай, тут вопрос не тут такой, а что он есть. Давай. Метро и дядя достань воробушка. Ну нормально, почему нет? Вот смотри, вот, блин, вот была бы... Вот почему я люблю офлайн, у меня в руках резинка сейчас бы уже полетела в тебя. Заш. В оффлайне обычно у меня все летает, блин. Я, кстати... Не поверите, зная свою привычку, я заготавливал на мероприятия свои, вот знаете, бумажки комкал вот такие вот, и даже время носил с собой. 5-10 штук бумажек вот таких, либо потом мягкие мячики заготовил. Ну так вот, я тебя сейчас бросаю, в смысле смешной? Ты, ты смотри, ты сказала смешной с оттенком извинения. Ой, ну у меня такой смешной. Блин, Наташа, нормальный маркер. Дядя, достань воровушек. Все, он все. Вот он просто отражает всю суть. Отличный маркер. Ну ладно, согласна. Ой, ну ладно, ну, вот это, извините, спасибо. Нет, ну, это было мое сомнение. Ну, да, te... <смех> так ты-то это сомнение транслируешь другим, ты пойми правильно. Ты сомневаешься э, вот в том, что ты как сделала, но говоря это другим, ребят, когда мы это говорим другим, вы можете сколько угодно сомневаться. Таня, дети рядом, нет? Ты без камеры, я не вижу. Я почему любишь, чтобы камеры были? Не слышать, у детей, да? Я сейчас одна. О, все отлично. Тогда я говорю, как есть. Ты насрать на ваши сомнения, понимаете? Вы их засуньте себе вот туда, чем срать, в задницу. Нет, я выкинул, выкинул. Не переживай, в помойнике лежит. Вот, отлично. Я к чему говорю? Когда вы выходите на аудиторию, все ваши сомнения вон там вот внизу, понимаете? Прав, не прав, виноват, не виноват, ошибся, не ошибся, сомневаюсь. Не сомневаюсь. сейчас. Сейчас однозначно. Вы поймите правильно, что это позиция лидерская. Если я сейчас начну сомневаться в каких-то своих вещах, то никто из вас, если наговори, не пойдет и не заплатит мне денег. Нативная реклама пошла. Намекаю. Да. Вы даже можете не знать о том, что я в чем-то где-то прав, не прав. Понимаете? Это я сам себе размышляю. Значит, вот это сомнение, я, что я себе делаю? Если я в чем-то не уверен, я себе записал, проверить, уточнить. Все. Поэтому, Наташа, сначала начинаем. У кого еще есть маркеры? Наташа, сначала. Сначала? Да, у кого еще есть маркеры? Сейчас Наташа на маркеры, вот, типа, да. Так, сейчас, у меня еще один маркер. Метро, порчень, люди с раскрытыми ртами. Ага. И воробушка. Дядя, достань воробушка. Вот. Вот смотрите, отличается подача. Конечно. Вы обратили внимание, что совершенно два разных человека. Там вот этот. Ой, ну, а ну, то здесь. Я, я здесь почти. А то, действительно. Натахе. А тебе, дядя, достань горобушка, это вот классно, о чем, когда скажешь, что у дяди Степа великан, тоже все понимают да. сразу. Да. Сразу же, у каждого своя вот, ассоциация. Вот, вот. Чудила. Наташ, ты где живешь? Нижегородская область, Чкалов. Из Нижнего Новгорода. Это же говорят, из Нижнего Тагила, а тут из Нижнего Новгорода. Чудила из Нижнего Новгорода. У тебя это был великолепный маркер, потому что он моментально отражает суть. Маркер был великолепный. Спасибо. И вот вот и сохранить в себе это состояние, ощущение уверенности. Все, погнали. Кто еще расскажет что-нибудь? Я Наташа, я умничка. Да, я Наташа, я умничка, я уверенная, я молодец. Я Спасибо, Ирочка. Да. А кто еще может? Спасибо, у кого значит, есть что? рассказы, да, пожалуйста, пожалуйста, кушай. У меня есть рассказ, сейчас Давай. расскажу. Итак, напоминаю, подожди, значит, что сейчас делаем, Таня, в том числе? Сейчас наша задача, один рассказывает, другой по рассказу делает маркеры. Вот как кажется, по тем ключевым моментам, прямо выписываем, один-два слова, один-два слова, один-два слова, один-два слова. Сейчас мы не рассматриваем ни характеристику, Наташиного рассказа или любого другого человека, не рассматриваем качество маркеров, мы практикуем мозг на то, чтобы он слушал, восхищался и, между прочим, еще делал маркеры. Знаете, где вам еще пригодится офигенский вот этот вот навык? Кто может сказать? Это просто вас, вы, восхите, вы будете себя благодарить, а и меня периодически вспоминать В писательстве Увидел вот этого товарища, Записал три, вот, ну, я не знаю, каких-то вау. Просто в альбом открыл или там какую-нибудь тетрадочку ли наговорил на диктофон. И потом характер! Он тут, он сразу. Все. А. Еще есть одна тема, где офигенский пригодится. Вебинары. Вы пошли на обучение. Это же это есть, вот это школьная программа только мало кто этим пользовался. Ежели, я вам скажу, у меня это с детства. Я в школе предлагал Катерин, а я себе вот маркеры писал. Мне потом учить ничего не надо было. Я маркеры вперед и рассказываю. Вы пришли на какой-то вебинар интенсив, чего-то, чего-то, вы себе маркеры раз, раз, раз, и у вас потом... Не надо переслушивать часами по новой. Таня вон что-то пишет нам. Я включила камеру. Так, ну что... Это была, это, как это, рекламная пауза, какая-то пауза, ну ладно. Ну что, приготовили ручки, в смысле ручки-карандаши. Желтые, то есть да. без темы, просто сама история. А, да, просто история, наша задача вытаскивать маркеры, это же подготовка какая сумасшедшая. Ну, история вообще хорошенькая такая. Давай. Купили мы с мужем на рынке сало, угу. ну он там себе для сосоления сделал, и у меня осталось так, прекрасных таких два шматка, обгрызочка. Я пошла, повесила на гвоздик перед баней для синичек. Они, значит, налетели, одна клюет, другая смотрит. Нет там никого рядышком, мало ли там кошки, еще кто. Сорока, недолго думая, быстренько отогнала их и давай клевать. Эти две синички слетали еще за пятью синичками и устроили ей лупой. Мол, не твое, нефиг и зариться, чужое не бери, не хапай. Угу. У меня, значит, маркеры были какие? Да. Сорока, сало, лупань. Ну да, сорока, сало, лупань, да. да. Ну твои маркеры, по которым ты понимаешь. У кого еще какие маркеры есть? У меня сало, синички, сорока, взбучка. как? как, как? Взбучка. Ага, ну, отлично. Ну, у меня тоже сало, синички ага. наших бьют. Во! А, да, да, да, да. А, Танечка, я увидел, понятно, да, все. Благодарю, что а была. Это... Ждем тебе в Ясно Говори. Напиши мне, я тебе скажу что-нибудь. Так, да. еще у тебя маркеры. Сало для синичек, шухер, сорока и... Лопань, да, я просто, ну, это твое слово. Ага, ну да-да-да-да. Ага, ага. Да. Ну, шухер там. Шухер, да-да-да. Ну, отлично, отлично. Еще у кого-то есть маркеры? Нет. Давай, Оль. Всем привет. Привет, наконец-то Давай. Сала, синицы, сорока... А, блин. вместе сила вместе сила, да да да да да, да. Мой маркер синицы да. против сороки О, ну да у тебя маркер да у тебя маркер на рассказ отлично ага угу. Угу. Угу. еще одна маленькая ремарочка вот э опять вот наташа ты уже извини меня да ну, вот, вы знаете, вот у меня есть ощущение такое, ну, чисто вот, такое эмпирическое, что вот Наташин маркер «Дядя Достанева-Робушка» вот из всех маркеров, которые сегодня звучали, самый лучший. Потому что он самый образный, он сразу раскрывает картинку. Понимаете? Вот да. это вот, даже я бы сказал, это аналог идеального, наверное, того, что раскрывает прямо картинку. Ну, нет, не трое людей. Но Вообще это. Собой. Нет, нет, нет, я же не говорю, что не должно быть больше других маркеров. Я говорю о том, что он по характеристике, он, конечно, длинноватый. Дядя Достань, воробушка, ну, мать, его так, три слова. Вот. Но он и как раз это когда мозг раскрывается через образ, через понятие. Вот в этом плане он просто идеальный. Ну, вот. Значит, у меня а, маркер. Рынок сала, кусочек синичка, сорока, синицы позвали. То есть для меня в данной ситуации даже не то, что битва была, а то, что синицы позвали. Вот ключевой Свои. здесь. Момент. Своих позвали. Вот. То есть, смотрите, вместе с маркером я пытаюсь сделать акцент на мысль, на ключевую мысль. Почему так? Смотрите, рынок сала что ходили, это вот, это вот погружение, с мужем пошли на рынок, взяли сало, у меня остались, он там засолил, понимаете, муж, семья, смотрите, муж, семья, муж помогает, вместе, любовь, дружба, жвачка, ценно, ценно. Смотрите, это сейчас вот про символы и смыслы, это то, что что мы получаем, это вот та самая экспертность, понимаете, Зачем личную историю? А для того, чтобы мы понимали, что Наташка живет в такой семье, в таком окружении, и для нее это ценно. И вот они с мужем ходили за салом. Он мог пойти сам салом. Я сейчас с маркера ухожу в другие стороны. Все не так? Развелась? Или хорошо? Нет, что это? Мы живем, но без него я точно не пойду. Потому что я знаю, что он в этом спец 100%. Вот, видите, доверие. Понимаете, это вот те образы, которые транслируются аудитории. А, с, рынок, сала, Ну, тут можно было муж еще добавить. Муж, рынок, сала, Кусочек синичком. А, здесь вот погружение просто в ситуацию. Тын-тын, кусочки синичком, да. Сорока, это ситуационно. Тут никаких особенностей, смысла, ну, тут чисто поворот. Синички позвали. Понятно, что И ведь такое. сообразили, да. Сообразили. Вот мне кажется, что ты в твоем рассказе, твое самое главное удивление, что синички не просто, а что они полетели, позвали, прилетели и вместе отбили. И дали ей упань. Упань дали. Позвали. Офигеть. Вот такая мелкая вот. соображает. Вот. Опять же, коллективность и так далее. Вот. Так. Ну что, у нас сейчас здесь осталось 10-9 минут. Еще желающие есть. Спасибо всем. Да. Ребят, ну как, с мёртвой точки сдвинулась-то эта штука по маркерам? Да. Я могу еще одну историю про метро рассказать. Вообще не вопрос. Тут... Ну, мы успеем еще один маркер. Ну, еще один историю, Давайте. Значит, уже училась в институте и с девчонкой-подружкой, тоже в метро, значит, заходим, да, а очень много народа, а у нее такая шапка, значит, такие раньше все женщины и мужчины носили шапки-ушанки, у такая лохматенькая, вот, и она стоит, народ заходит, заходит, заходит, заходит, у нее эта шапка, она не замечает, значит, пропадает сначала с она. тут, значит, этот народ забивается, к ней разворачивается мужик в этой шапке, она, ах ты сволочь, хватает у него шапку с головы, двери закрываются, мужик уезжает. Она одевает шапку на себя, мы заходим в следующий уже, заходящий, да? Зашли и поехали, приехали в общежитие, раздеваемся, она снимает пальто, у нее пальто было с капюшоном, а в капюшоне еще одна шапка, ее. И она такая, боже мой, как мне стыдно. Получается, что она тогда была, тогда воровали шапки. Могли вот так вот снять и уехать, действительно, понимаете? Были такие моменты уже в метро. И она думала, что как раз она попала на такого воришку. Получается, сама своровала И она, Боже мой, что делать? Что делать? Как его найти? Как его отдать? А как, представляете, в Москве отдать шапку? Ну, такая история. Ну, классная история. Я такая однажды в троллейбусе ехала и залезла в карман мужику. Сидим рядышком, звонит телефон. Я лезу в карман, достаю телефон, смотрю на него и понимаю, что это не мой телефон. И где я его взяла, я понять не могу. Он звонит моему моем руке, а он сидит, смотрит на меня. И, знаешь, это такая внимая сцена. И думаю, что делать. Я говорю, это вас. Профессия секретаря, да? Оля, <связывая> <связывая> <связывая> <связывая> я представляю картинку, я думаю, это вас. Я сказала, это вас. Оля, ясно говорю, обязательно эту историю надо использовать и обыграть, <связывая> потому что это вот, это вот не за сцены, это вообще, это застрелиться можно вообще. <связывая> <Круто>. а, <связывая> <связывая> <связывая> это все. Так, ну, тебе нафиг. Возвращаемся, возвращаемся к истории у Иры. вот, нам к нам Таня еще подключается. Интересно. Так, возвращаемся, Танюшка, привет, а мы тут это, плюшками балуемся и практику делаем. Вот. Если хочешь, включи камеру, чтобы так визуализировалось. Мы тут, как правило, все тут с камерами. Ну, такие ну Так, а, о, Танюшка, привет. Где ты была, два часа твою мать? Мы тут с маркерами работаем. Ну, теперь уже... Ну, а логическую сессию проводила. Ой, молодец. Ладно, я тебе потом лично, индивидуально сессию эту скину, посмотришь, чтобы это понимало, что это дурь такая. Значит, логика такая. Сейчас вот. Значит так, Ира рассказала свой безумный рассказ про шапку. Мы с вами маркеры. Кто смог маркеры повытаскивать? Давай скажу я. Давай. Давай. Метро «Безумная тетка» и шапка. Ага, метро, безумная тетка, шапка. Хорошо. А, Таню сейчас пока ничего не пишите а пока попытаюсь услышать, чем мы тут с фигней страдаем. Так, еще маркеры, у кого какие получились? мы еще так поржали тут. Шапка, шапка, ну, метро тоже нежданное воровство, неожиданное воровство. Ага. Или нечаянное воровство. Вот ага, ну, хорошо, ну, ладно, ага, принято. Еще а, варианты. А, мужик, о, метро, мужик в моей шапке. Это как кадать. Ага. Я хорошо. на, на, на толчок, толчок Еще варианты? Можно? Давай, конечно. Можно. Роли, я тебя стукну сейчас, можно. Нужно. Давай. Метро, дефицит, вор, две шапки. Ага, о, тоже хорошо, отлично. Отлично. Прям по ключевым ага. прошла. Еще варианты есть? Так, ладно, тогда мой по-бырому. Так, подружка метро, погружение, да, в ситуацию. А, Шапка-ушанка, опять же, погружение в ситуацию, да, нужно людей привести, понимание, где, чего и как. Шапка-ушанка, 80-е, это, вот это вот, ага. А, мужик уехал, здесь я объединил эту ситуацию. Мужик уехал, значит, шапка пропала, мужик уехал. Две шапки обнаружилась, а, Воровка, стыд. Ключевая, что она только там обнаружила вторую шапку. Раз, два, три, четыре. у меня вот такие маркеры. Так, у нас в этой сессии 4 минуты осталось, можем успеть один рассказ по-бырому. Так, Оль, а давай-ка свой рассказ еще раз а, про мужика а, с телефоном, мы попробуем маркеры сделать. А, Тань, для тебя персонально, значит, смотри, а, Оля рассказывает рассказ, наша задача вычеркнуть, вытащить по одному-два слова ключевые моменты в рассказе, которые как опорные двигаться потом, чтобы вспомнить или рассказать. Детали узнаешь потом. потом. Так, давай, Оль, сходу, сразу. Однажды со, мной приключ... Однажды... Однажды со мной приключилась забавная история. Я еду в троллейбусе, со мной сидит молодой человек. Мы там заняты созерцанием природы, погоды. И вдруг зазвонил телефон. А мой э, звонок, я такая лезу в карман, достаю телефон, я смотрю на него и понимаю, что это не моя Nokia 3310. Это что-то другое, и звонит кто-то другой. Я тупо смотрю на этот телефон и не понимаю, почему он звонит именно моим гудком. Я смотрю на молодого человека, молодой человек смотрит на меня, и я такая понимаю, что я каким-то образом из его кармана достала его телефон. Я, главное, не, не понимаю, что мне делать. И тут я глупо ему говорю так. Я говорю, это, кажется, вас. Он, благодаря, забирает э, трубку. И я сижу, мне не выйти, никуда не деться. И я начинаю тихонечко ржать, потому что ну, у меня другого выхода нет. Извиняться ну, бессмысленно. Вот такая история. Слушай, второй раз слышу, раз ржем, блин. Ну, нормально, да? Так, у меня маркеры готовы, у кого еще маркеры готовы? У меня. Давай, Юра. Ну, троллейбус и секретарь по неволе. Отлично, да, троллейбус, погружение и ситуация. Ага. У меня... так, я не знаю, что там про маркеры, но что вот у меня запомнилось, троллейбус а. и чужой телефон. Отлично, это и есть маркер, троллейбус, чужой телефон, да, маркер. Еще варианты, Танюш, отлично, сходу в ну, Давайте я скажу. Давай, Наталья. Троллейбус, звонок, блин, это ваше. Да, отлично. Да. Так, у нас 1 минута 47 секунд. Мои маркеры. Троллейбус, рядом молодой, звонок. Рядом, смотрите, троллейбус, ситуация, опять же. Рядом молодой, мы погружаем, не забыть, что ситуацию погружаем, да. Звонок. Чей телефон? то есть удивление ситуация его карман то есть после телефона ты возвращаешься что оказывается я да, это вас а вот кстати то что у многих очень одинаковые звонки это вообще в транспорте это так интересно когда Илька я думал ты скажешь где-то и смотрят мне мне не звонит я думал ты зараза скажешь слушай а вот интересно, что очень у многих у нас совпадают маркеры. Например, маркеры. А вы обратили внимание, что действительно маркеры совпадают не полностью, но есть совпадение. Вы понимаете, что мы мыслим маркерами, ребят? Это классно. Маркер – это фундамент, это основа, это гвозди, на который вы строите любой рассказ. Так, у нас 30 секунд. Я предлагаю еще раз идти на еще четвертую сессию, последнюю, чуть-чуть. И, ну, буквально подведем итоги и разбегаемся. А, Таня, тебя жду, чтобы мы с тобой договорились, да, что с тобой делать. Вот. Желтый, Трайки я сразу... вынуждена попрощаться, мне на работу да, убегать. Все, отца, Поэтому отца, всем пока-пока. Да. Пока. Без пяти минут, сразу заходим, но ну его нафиг. я помню, что я тебе сделаю. Пока. Сразу заходим по той же ссылке. Отключаемся, да, заходим по ссылке. Таня, сейчас по той же ссылке заходим, просто поняла, да, мысль? Плюс еще да. на, на, на, на 200 кащу. Gracias.